Многие автомобилисты задумываются, как обезопасить свою семью и машину от неблагоприятных ситуаций, которые могут произойти. Конечно, в случае кражи могут предоставить свои услуги разные страховые компании. Но не всегда поиск украденного автомобиля заканчивается благоприятно для владельца. Поэтому можно сделать дополнительную защиту с помощью магического оберега. Скрижали. Она обезопасит от чрезвычайных ситуаций на дорогах. Скрижаль способна существенно снизить риск угона и краж вещей из салона автомобиля. Она будто бы создает защитную оболочку, которая отводит взгляды воров от вашей ласточки. Еще одна способность скрижали – предотвращать опасные ситуации на дороге. Далеко не всегда аварии происходят по халатности водителей или из-за погодных условий. Дорожное происшествие может случиться из-за сглаза или сильнейшей порчи. Если вы являетесь счастливым владельцем престижной машины иностранного производства, вам могут позавидовать люди из самого близкого окружения. Как правило, зависть и негатив приводят к разнообразным неприятным ситуациям. Скрижаль в машину приобретают, чтобы уберечь себя. От краж вещей из салона и багажного отделения. От различного рода дорожных происшествий, от попытки угона автомобиля. В наше время эта магия пользуется популярностью для предупреждения угона железного коня. Скрижаль можно разместить в бардачке, под сиденьем водителя, на зеркале заднего вида. На скрижале вы сможете наблюдать специальный фотонный кристалл. Этот камень оберегает своего хозяина от разного вида глаза и порчи. Вы в поисках оберега, обладающего мощной энергией для защиты от неблагоприятных ситуаций на дороге. Тогда вам стоит выбрать скрижа. Разместите на самом видном месте машины. Такой талисман будет оберегать хозяина и его семью от разных дорожных происшествий. Чтобы оберег был надежной защитой для вас, время от времени сжимайте его в своих ладонях. Думай прекрасным и добрым. После положите его на прежнее место. Так скрижаль пропитается вашей энергией. С таким оберегом вас не будут останавливать инспекторы ГАИ, поездки станут намного безопаснее. Скрижаль представляет собой сильнейший оберег. Скрижаль станет отличным талисманом для водителя и надежным спутником в дальнем пути.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 Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, впереди много нового.